Вашему вниманию стенд для ремонта и диагностики радиаторов, артикул R 928, производство компании Kron. Данный стенд предназначен для проведения комплексных работ по ремонту радиаторов легковых и грузовых автомобилей. В состав стенда входят ванна, рабочий стол, шкаф для размещения и хранения газовых баллонов. Внутри рабочего стола установлены компрессор и насосная станция, которые необходимы для работы стенда. Помимо этого, стол оборудован поворотными тисками, тумбой и четырьмя выдвижными ящиками. Ванна предназначена для выявления дефектов и финального испытания радиатора после его ремонта. Для удобной работы с радиатором, в ванне смонтирован подъемно-поворотный механизм, который позволяет установить ремонтируемый радиатор в удобном для оператора положении. Управление стендом происходит при помощи выносного пульта управления, расположенного на передней панели изделия или планшетного компьютера. Выносной пульт управления имеет кнопки «Вверх», «Вниз», «Воздух», «Вода» и «Аварийный стоп». Кнопки «Вверх», «Вниз» служат для подъема и опускания подъемно-поворотного механизма. Кнопка «Воздух» служит для подачи в радиатор сжатого воздуха. Кнопка «Вода» служит для подачи в радиатор воды. Особенностью данного изделия является синхронизация работы устройства и планшета с сенсорным управлением, при помощи которого вы можете контролировать весь процесс дистанционно. Для управления стендом с планшета – Специалистами нашей компании была разработана специальная программа, которая полностью дублирует функции кнопок управления выносного пульта управления, а также значительно расширяет возможности управления процессом проверки целостности радиатора. Рассмотрим процесс управления стендом при помощи планшетного компьютера. Для подачи воды внутрь радиатора нажимаем на планшете кнопку с изображением воды. Для остановки подачи воды нажимаем ту же кнопку. Для подачи воздуха внутрь радиатора нажимаем кнопку с изображением воздуха. Для остановки подачи воздуха нажимаем ту же самую кнопку. При помощи кнопок «Поднять», «Опустить» мы поднимаем и опускаем подъемно-поворотный механизм. Чтобы прекратить движение механизма, также нажимаем кнопку «Поднять» или «Опустить соответственно». В отличие от управления при помощи выносного пульта управления, на планшетном компьютере в процессе работы отображается значение манометра, а именно под каким давлением внутрь радиатора подается вода или воздух. При помощи планшетного компьютера вы можете установить максимальное значения воздуха и воды, подаваемые внутрь радиатора. Это необходимо для того, чтобы не повредить его, так как каждый радиатор имеет свой максимальный уровень внутреннего давления. Обратите внимание, что управляя изделием при помощи планшетного компьютера, вы можете самостоятельно установить настройки работы изделия, такие как максимальное время подъема стола, максимальное время опускания стола, интервал опроса манометра и другие. При помощи данного стенда можно проверять на целостность любой радиатор двумя способами, методом подачи внутреннего воды или сжатого воздуха. Рассмотрим второй метод проверки радиатора при помощи подачи внутреннего сжатого воздуха. Для этого нам понадобится радиатор со всеми, кроме одного, закрытыми выходными отверстиями. Наполняем ванну водой. Закрепляем радиатор при помощи зажимного устройства в подъемный манипулятор. При помощи специального шланга подсоединяем наш радиатор к выходному крану, расположенному с левой стороны ванны. Кнопкой вниз опускаем наш радиатор в уже наполненную ванну. Кнопкой «Воздух» подаем сжатый воздух вовнутрь радиатора. В случае неисправности радиатора мы бы наблюдали пузырьки выходящего воздуха в местах повреждения. В нашем случае радиатор пригоден к работе, так как не имеет трещины, полностью герметичен. При выявлении дефектов при помощи подъемно-поворотного механизма радиатор перемещают на рабочий стол и устанавливают его в тиски для дальнейшего его ремонта. После устранения дефектов радиатор снова испытывает сжатым воздухом под давлением для полного восстановления.